Меньше, чем ложь. Студия 7. Добрый вечер, дорогие телезрители. И снова в эфире Студия 7 после долгих каникул. С вами по-прежнему Алтын Камчиев и Нурлан Анарбаев. А нашу Айгуль мы поменяли на пиво. заметил, да, как я Фредди Меркьюри да? заценил? Ладно, ты опять начинаешь одеяло на свою сторону тянуть. Давай немножко вернемся к сути нашей программы. Тем более за время наших каникул произошло столько всего... Что, слава Богу, что нас не было в эфире. Именно. Но отныне хочу сообщить вам новость о том, что в нашей программе, в программе Студия 7, вы не услышите ни одной старой новости, ни одной старой шутки. Все будет новое с пылу жару. Так сказать, сегодня накосячил, завтра получил от Студии 7. Разумеется. Поэтому предлагаю обсудить событие, которое произошло буквально на днях. То есть 31 октября, Хэллоуин. И вот это как раз-таки самое печальное. Печальное, потому что из-за этого праздника все забыли о празднике, который ближе каждому гражданину Кыргызстана. Одни милиции Кыргызской республики. Не, ну почему забыли? Ты, наверное, ты на интернет не читаешь. Вот я на mm. вечер собрал хит-парад, так сказать, рейтинг твитов по поводу этого праздника. Итак, который они поселили 31 октября, посвященных нашей любимой милиции. Ну-ка, ну интересно, давай. Итак, на третьем месте у нас Расположился некто Сергей Макаров со своим твитом «МВД, Министерство внутренних драк». Здесь я а я вам что говорю. Серебро достается небезызвестному Атаю Садыбакасову, твит которого гласит «Лучше бы МЧС сделала массовую смс-рассылку, сегодня день милиции». Гражданам настойчиво рекомендуется оставаться дома. Вы предупреждены. Ну, это, это, ну и любят, надо ну, делать вывод. Да, да, да. Ну и, само собой, золотой твит goes to Рамиль Иртуганов. И вот э, его твит. В конкурсе на самый страшный костюм побеждают вот эти парни. Всех с Хэллоуином. <с нам остается поздравить господина Иртуганова, а свой приз он может получить в ближайшем отделении милиции. Да теперь... Из рук этих парней. Совершенно верно. Ну а теперь перейдем непосредственно к новостям. Вот такой новостью делится с нами интернет-портал тазобег.кг. Депутат Джолдошева Дошева чтобы депутат Сапарбаев перестал смотреть в телефон во время заседания комитета ЖК. Yeah, это у целая сенсация. Вот именно, поэтому журналист и решил на этом сконцентрировать наше внимание. Это создает сложности, возмутился Сапарбаев. Выкладывая в Инстаграм фотографии новых туфель. почему нет? Да, это обязательно с одной сложности, заметила депутат Джолдошева. Дошева. В свою очередь, Сапарбаев попросил ее соблюдать регламент. Так, и что в итоге? Ну, Сапарбаев покинул заседание комитета, оставил свой голос председателю. Я не понял. Я извиняюсь, конечно. Но вообще, новость о чем была? Вот и я об этом. Поэтому сразу следующая новость. министр труда Черганов предложил женщинам не рожать слишком много детей, сообщает нам ОКИПЕСКО. Я не понял, это а вообще всем женщинам или каким-то конкретным. Ну, по всей видимости, большинству, раз эта новость попала в сотку наших новостей. Так. Я представил себе эту картину, когда Чергинов стоит за углом роддома и такой, сюда сюда. Чего? какой ребенок? Второй. Я бы вам советовал бы немного рожать-то. Так что поэтому бегите, не оглядывайте. Вообще непонятно, почему заместитель министра труда дает подобные советы. Не вижу логики. Не, ну, а ты, ну, вообще, э, в нашей стране министерство и логика – это антоним, Вот э, Во-вторых, читаю, цитирую, по его словам, в 2013 году из 75 тысяч детей, закончивших школу, только 20 тысяч попадают в высшие учебные заведения, а остальные 50 тысяч, там 5 тысяч да? где-то куда-то. 7-8 приблизительно не продолжают обучение и вынуждены отправиться за границу в качестве трудовых мигрантов. Получается, все дети, рожденные вторыми или еще хуже третьими, автоматически становятся гастарбайтерами. Так что выгодно рождаться первыми, ребятами. Да.